знаете, несмотря на то, что я неисправимый атеист, хотя когда-то давным-давно я искренне верил, изучал Библию, даже немножко проповедовал, привлекал новых адептов, да, был такой в моей жизни, искренне верил. Так вот, несмотря на то, что сейчас, на данный момент, я неисправимый атеист, я, наверное, больше других искренне прям по-настоящему искренне хочу, чтобы Бог был. Я действительно хочу, чтобы было некое существо, хотя неправильно его так называть, если он бесконечный, всемогущий, бессмертный. Так вот, будем называть его существо. Я хотел бы, чтобы было это существо под названием Бог, которое наконец-то покажет нам, что такое добро и что такое зло. Так как в миру людей злой добро — это исключительно относительное понятие. Люди не знают этого. Многие люди утверждают о том, что они владеют информацией и способны отделять добро от зла. Я на такие призывы, на такие заявления всегда с иронией, может быть, даже с сарказмом спрашиваю их о том, Боги ли они, потому что только Богу дано отделить добро от зла. Это относительное понятие, еще раз вам говорю. И когда было бы такое существо, которое четко сказало бы нам, что есть фундамент, от чего отталкиваться, а после этого еще и подарило бы нам справедливость, наделила бы нас совестью, а по окончании этой жизни, несмотря на то, что... Несмотря на многое, даровало бы еще нам прощение, даровало бы еще нам искупление, даровало бы еще нам вечную жизнь, дала бы нам продолжение, и мы наконец-то перестали бы себя терзать вопросами о том, для чего все это, в чем смысл жизни, так как знали бы, что у нас впереди еще целая вечность в новой ипостасии, в новой форме. И мы бы знали, что в этом бренном теле по-настоящему существует какая-то там душа, частичка Бога, которая продолжит существование, сохранив свой разум, воспоминания, пережитое. И я хотел бы, чтобы было так. Я искренне хотел бы, чтобы Бог был. И многие сектанты, которые пишут мне свои злобные речи, которые пытаются меня чем-то подеть, глупые, глупые люди. Они не знают того, как я отношусь к религии, как я отношусь к Богу, если бы он был, опять же, как я относился к нему, когда искренне верил. Они не понимают, что я не держу зла на религию, я не держу зла на сказочных богов, потому что в этом нет никакой нужды, в этом нет смысла. И я прекрасно понимаю, насколько выгодно людям, убеждать себя в том, что они верят во что-то, что подарит им продолжение после смерти. Да, я искренне хотел бы, чтобы Бог был. Чтобы Он искоренил в этом мире зло, в первую очередь, ненависть, зависть, корысть, беспредел, беззаконие, власть сильных над слабыми, власть статусных, над простыми власть могущественных над неимущими но когда я смотрю на религию более пристально я всегда хочу спросить у тех кто поклоняется своему выдуманному идолу а вы знаете сколько в истории было богов сколько было религии сотни, тысячи и где они? их нет они растворились в потоке времени, так же, как растворятся сегодняшние боги. А вы знаете, сколько богов существует прямо сейчас, в эту секунду? Я думаю, сотни. Может быть, больше. И самое главное, что каждый, кто делает вид, что он верит, кто обманывает себя, занимаясь внедрением, вталкиванием, пропихиванием в себя этой иллюзии. Он почему-то считает, что именно его Бог настоящий, именно его Бог правильный. Вы знаете, что именно Каламбурчик получается? Вы знаете, что все войны начинаются с именем Бога на устах. Мне противно смотреть на то, как церковники самых высших санах, санах, санах, звания нынче выступают и оправдывают войну, и говорят, что убийство и геноцид – это освобождение, что это миролюбие, что это свет. Мне противно смотреть на их роскошную жизнь, так как, я понимаю, ни один истинно верующий человек не стремился бы к богатству здесь и сейчас. Но что мы видим? Мы видим церковников, которые купаются в золоте, в прямом смысле слова. И если они так лицемерно лгут, стоя под сводами церкви, лгут тысячам, сотням тысяч, миллионам людей, утверждая, что геноцид, убийство, насилие – это правильно, что они хорошие, и на самом деле они не делают ничего плохого. Если они так утверждают открыто, то поверьте, и ведут такой образ жизни? Нет, они точно знают, что Бога нет. Они точно это знают. Мне как-то кто-то говорил о том, что но ну вот есть же священники, которые ведут исключительно скромный, аскетичный образ жизни. Они по-настоящему верят. Нет, это заблуждение, потому что те представители церкви, которые живут исключительно скромно и там в малых приходах они общаются с людьми напрямую, и уделяют им время. И да, ведут аскетичный образ жизни. У них просто нет средств на это, так как всю свою выручку они отправляют в центр, главное, в главный офис, понимаете? Эти люди либо реально не могут жить широко и красиво. Либо они просто лицемеры, лживые лицемеры, которые умело скрывают свой достаток. Так как они не могут верить по причине довольно высокого интеллектуального развития. И того, что видят вокруг. В той кухне, в которой они варятся. Знаете, если бы вы работали в финансовой пирамиде, которая очевидно грабит людей, и вы были менеджером по привлечению этих людей, Верили ли бы вы в честность и в щедрость этой финансовой пирамиды по отношению к людям, которых вы туда приводите, когда вы варитесь внутри и видите всю эту кухню, видите, как живет руководство, видите, куда уходят деньги, видите, как работает эта система? У вас маленькая зарплата, поэтому вы не ездите на последней тачке С-класса, но вы прекрасно понимаете о том, что происходит, и вы лжецы лицемер? То же самое с этими священниками, которые живут скромно, ведут аскетичный образ жизни. Либо лживые лицемеры, либо у них просто нет средств существования. У них все забирают верха, Они получают конченную зарплату. Вот и все. И не верят они в Бога, так как они довольно интеллектуально развиты. Они, поверьте, видят все изнутри. Они прошли... Серьезный образовательный путь. Это не глупые люди, это не идиоты. Они четко знают, что они делают. Поэтому нет. Религия – это пустота, это ложь. Будь Бог, по моему желанию, здесь. Мы жили бы в совершенно другом мире. Мы жили бы в мире добра и любви. Мы бы четко знали, где зло. Мы бы не смотрели, не слушали и не покорялись, и не поклонялись бы пропаганде, которая любого чистого человека, любую чистую нацию, любой народ, любую территорию, страну, любой поступок, они способны оболгать, они способны путем постоянного повторения лжи превратить в нечто плохое, а себя путем постоянного повторения лжи обелить, обелить до состояния белого и пушистого. А люди верят, потому что они тупые. Ничего удивительного в том, что общество, которое окружает вас, оно тупо. Минимум на 95%. Минимум. Поэтому оно и верит. Только тупой человек может верить и не требовать каких-то доказательств более углубленных, более, более широких, более масштабных. Только тупой человек не станет сам разгребать вопросы, не станет сам поднимать историю, архивы, там, искать ответы. Только тупой человек поверит совершенно незнакомому ему человеку на слово. Потому что они не знакомы с теми, кто вещает пропаганду. Это просто знакомые лица, которые постоянно появляются на экранах. И твердят одно и то же. А еще люди очень хотят Слышать то, что хотят слышать, верить в то, во что они хотят, в то, что им выгодно, потому что все в этом мире построено на выгоде. Вы не станете общаться с человеком, если вам от него нет толка, если вам от него нет пользы. То же самое с Богом и религией. Человек делает вид, что он верит в Бога лишь потому, что ему это выгодно. Это вечная жизнь. Вы понимаете, что это такое? На одной ладошке смерть, изобилие, пустота, а на другую вечную жизнь, геройский сад. Ну, конечно же, мы выберем второе. Поэтому я очень хотел бы или хочу, можно и так и так сказать, чтобы Бог был. Но я вам открою секрет. Я его уже открывал вам, тем, кто смотрит меня регулярно. Вечность и бесконечность не нуждаются в авторе или творце. Вечность и бесконечность способны порождать сами себя. И они создадут любую жизнь, любую форму, любой материал. Потому что это вечность и бесконечность. Это нескончаемый ресурс проб и ошибок, случайных вариаций. Если хотите, можете их называть Богом. Вот такие дела. Поэтому Бога не существует. Это факт.